Здравствуйте, дорогие мои друзья Видите, тут в такой ночной порой Решил записать для вас небольшое видео О черном колдовстве Знаете, так часто я встречаюсь с этим И так становится, ну, горько за тех людей, которые подверглись этим атакам Потому что это настолько меняет жизнь, настолько уродует Отнимает здоровье, счастье, богатство, семейное, вот все, разрушает все. Какая-то хрень, какая то черное колдовство, а как много его, как много. И думаешь, а зачем эти люди делают это? Действительно, простые, простые методики могут позволить отнять у человека счастье, здоровье. Но приносят ли они счастье вот этим колдунам, которые делают это? Ох, нет, ох, нет. И если, вот знаете, посмотрите на этих людей. Я знаю много, много случаев, что эти колдуньи, они сами все насквозь больные. И родственники их насквозь больные. Вот для кого они там перекладывают с болезни своих детей на чужих там. Да, у них получается, у них получается, они уничтожают жизнь других, но свою они не восстанавливают. У них не становится лучше. У них нет ни здоровья, ни удач. Ну, может быть, деньжаты есть. Может быть. Но это не всегда. И. Ну, действительно, больно. Мне вот больно это смотреть. То есть, э, гибнут, э, ну, и колдунья это губит свою душу, потому что ей кажется, что это ее сила. А на самом деле это сила не ее, а часто вот колдует она через кладбище, это сила мертвецов. И они же ее и затянут туда. ее вот мнимое могущество, оно быть, я не такая, как все, я, я обладаю, я любого могу, любого даже человека сильного, богатого, молодого могу сжать и и ничего не останется буквально там за несколько лет его жизнь превратится в ад и он уйдет в мучениях приобретет она с этого что то кроме вот этого вот ощущения мнимой гордыни и всемогущества нет не, при, не приобретет и вот решил я это видео сейчас как раз работал с одной женщиной Знаете, вот жизнь жизнь вот уже долгое время Жизнь ее и ее дочери превращается в ад. И главное, никому нельзя обратиться. Вы не можете обратиться к психиатру и сказать, что ну у меня вот что-то не так, у меня и здоровье, у меня все. И там, к примеру, дочь моя начинает видеть, слышать вот этих духов. Что вы придете и скажете, да? Он скажет, ну это шизофрения, друзья мои, и у вас, и у вашей дочурки шизофрения. Ну, пропишут вам таблетки. Станет легче, но ну, чуть-чуть. Депрессия, может быть, снимется. И страх этот притупится, он не уйдет, он притупится. А вот эти вот круговерть вот этой магии духов, она никуда не уйдет. И то есть вот как вы прекращаете, они опять нахлынут. Вот, то есть это волна за волной, они уничтожают вашу жизнь. И что же, надо повышать, вот я вам всегда говорил, надо повышать свою энергетику. Не бросаться куда-то, к кому-то, бежать, там что-то такое, помогите мне. Часто вы обращаетесь к тем же этим колдуням, которые только посмеются но ну, могут с вас, с вас снять чего-то часть а потом она а вас пере, начать перекидывать потом забирать вашу удачу. часто это так бывает обращаясь к одним другим к третьим вы попадаете вот в эту мясорубку и еще больше еще больше еще больше вроде чуть легче потом опять бац бац и это ну доводит только собственные силы вера в свою душу возможность что вы вы сможете сами взять ответственность за себя за свой дом, за своих близких. Сказать волей своей, что я запрещаю здесь вот всякой вот этой вот там круговерти, там и мертвецов проникать в мой дом. Это моя территория. И я держу ее. Пусть я слабый человек, там, женщин, кто угодно. Ребенок, я своей воли. а вы мертвяки. Отсюда прочь. Сложно сказать. Смелость нужна. А выхода-то нету. Потому что вот именно взять ответственность на себя. И вот сейчас... Сейчас поработали с этой женщиной, там и получается и родовое такое, и получается и э, еще мать, она и переходит на дочь вот это вот. Прямо, знаете, в нижнем вот этом центре здоровья там воронка, воронка, которая вытягивает годами вытягивает здоровье, удачу. Прямо втянет и все, а всего лишь всего лишь надо взять на себя волю, уметь возможности, почувствовать, вызвать вот это существо и сказать ему все, баста. Какое бы ни было это родовое, природовое Вам там надо годы ходить к этой колдуне Она вас будет отчитывать, водичкой поить там Отливать, да, чуть легче будет Но полностью она не уберет Вы всегда будете у нее на крючке Всегда А волей своей вы можете сделать это Один раз, здесь и сейчас Потом повысить свой уровень И никто к вам подойти не сможет Все вот эти родовые те, ну, Часто на человека на это, вот, Даже на прагматичного Это колдовство налипает знаете, вроде кажется, разумный человек, верит, как говорится, в коммунистическую партию, в советский там, ну, союз, в какие-то вещи, в капитализм, в Путина верит, и что кроме Путина ничего нету, а оказывается есть, когда вам начинают стучаться, знаете, какие-то страшные морды, мертвяки и демоны, когда начинают там голосами в, вашем, в вашей голове говорить, вам становится страшно. И уже тут к Путину не побежишь. И к врачу не побежишь, потому что врач сделает часто еще хуже. Вот она, вот такая, знаете, круговерт крадовства. Вот сейчас у меня такой некоторый подъем, потому что хорошо получилось, хорошо получилось убрать все это, потому что женщина талантливая. Жалко, что она ну так поздно. Так поздно, что многие годы как, как бы потеряны. И вот есть вера. Не то, что вот там я помог ей снять, мы вместе с ней смогли объединить энергию. И главное, у нее родилась вот эта воля и понимание, что ее душа важна. Не то, что там какой-то дядька ей там что то говорил, там помогал. Я просто вел ее, просто вел, понимаете? А есть возможность ей очистить себя и свою дочь. И она поверит в свои силы, потому что почувствовала мощь своей души. И сумела снять вот с себя вот эту паутину, содрать вот отовсюду. Везде, потому что были. Знаете, вот воронка... Какие-то там э, породу даже, породу, как э, э, кто-то там на бедокурил в семье, на кого-то поставили на весь рот. Какие-то подруги завидуют, еще кто-то по работе. Все время обычно так людей окружает вот это вот черное колдовство. Но можно, можно своими силами это снять. Можно. И вы снимете один раз. Может быть, и не сразу вас освободится. Еще придет волна. Но вы уже, вы уже воин. Кто бы ни был, женщина, даже там пожилой человек, вы всегда можете взять руки и сказать, это моя душа, мой дом, мое пространство, и я могу волей своей поставить запрет, намерение, что здесь никто не может шастать. Знаете, не сразу прекратят, может быть, шастать, не сразу. Знаете, как бывают плохие квартиры, где там раньше жили алкоголики, к примеру, и туда все время звонят там какие-нибудь, типа, притон. Но когда там один раз вы их шуганули Второй раз, третий Они забывают дорогу Знаете, как вверху, так и внизу Черное колдовство С одной стороны, знаете Так его много, особенно в последнее время стало И главное, я вижу Беды не только этих людей Понимаете Не только вот те, которые ко мне обращаются Люди, пострадавшие от этого колдовства Знаете, вот Представляете К ладоням, чтобы перекрыть потоки удачи подруга наколдовала привязала ну, кладбищенская земля то есть ладони как бы они черные и не проходит энергии удачи а к этим ладоням ты вызываешь приходит мертвец гнивший и он тоже не хочет ему не нравится это он хочет быть покойным поэтому он тянет эту энергию то есть энергия удачи сливается на кладбище всего лишь всего лишь понять что что где у вас Вызвольте это и волей своей вернуть И освободить даже ту же эту душу этого мертвеца что, Чтобы его вот эти Не знаю, потом этот мертвец будет плясать на, на костях этой колдуни Тянуть ее в могилу Она думает, что она хозяйка ему Скоро все может поменяться И вся это все это мнимое могущество рухнет вот в эту гнилую могилу Ох, друзья мои, сложный сложный мир но когда получается, знаете, вот когда получается что-то хорошее, когда я чувствую, что не просто, знаете, вот приходит человек и говорит, снимите с меня вот это, я ничего не чувствую и ничего не вижу, но мне надо снять, дайте мне волшебную таблетку. И ты его, знаешь, пытаешься раскачать его, знаете, вот пробить его энергией своей там в поте, вот это вот думаешь, ну что ж ты такой тупой что ж ты такой, дурень-то, блин? И когда вот встречаешь вот человека, который сам у него появляется вот эта искра, он понимает, что не я могу ему помочь, а он может, может быть, с моей поддержкой, оперевшись на мое плечо, вырваться из этой могилы. Вырваться и вытянуть, главное, еще своих близких, когда за, за вами кто-то. Это еще, знаете, понимаете, что, э, ну, как бы отступать некуда, когда за вами ваши дети, которые тоже могут пойти туда же, куда вы, вы. долиной смертной тени занимайтесь пока